Всем привет! Ну что, пришло время рассмотреть последнюю на данный момент донатного оперативника. Мы рассмотрели уже Ворона, соклы, конечно же Все видео на нашем канале, кстати, не забудьте подписаться. И настал черед Бурбона, поговорим о нем во время боя, а под конец, как обычно, покажу и расскажу всю его ветку раскачки. Если вам данное видео зайдет, ставьте лайки, если нет, то дизлайк и напишите все, что вы думаете о данном видео, что не так. В следующий раз мы научимся делать чуть-чуть лучше. Как и напиток, наш оперативник Бурбон имеет после себя долгое послевкусие и сладкий привкус нагиба в ПВП. Бурбон просто идеален для ПВП. Это прям его. Но и в ПВЕ он, конечно, также неплох. Хотя к такому мнению я пришел довольно-таки не сразу. Дело в том, что в отличие от других платных оперативников, которых я приобрел, они хороши с самого начала. Бурбон же в начале своей раскачки не так уж и хорош, если честно. Прям как невыдержанный виски. Чего только стоит ограниченный боезапас в два магазина по 50. Два по 50, блин, ну как напиток рассказываю. Ну, аналогия в принципе ясна. Так вот, это аж до шестого улучшения, что как по мне слишком долго. Все-таки до шестого улучшения играть с двумя магазинами по 50 патронов это мало. Хорошо хоть на четвертом уровне и дают калиматор, вот вам кстати образец. И становится немного комфортнее попадать и экономить патроны. Но их все равно катастрофически не хватает, даже с учетом экономии, всегда чувствуешь себя немного голодным до патронов. Так что мое первое знакомство с Барбоном прошло не самым лучшим образом. Тем более, что из принтера мы явно не являемся, расход выносливости он при беге просто и ошеломляет. Сразу чувствую себя каким-нибудь медиком, которому просто противопоказано бегать. Имейте в виду, данный оперативник не шибко мобилен. В ПВЕ от нашей способности нет толка, а вот в ПВП мы очень грозный противник. Но пока вернемся к нашему пулемету. И про нашу способность расскажем чуть-чуть позже. Со временем докачавшись до 6 умения и получив его нам дают три магазина по 50 и становится немного попроще и интересней. А когда на десятом улучшении нам дают выбор между тремя магазинами по 50 или 2, но по 100, выбор мужика становится чисто очевиден, конечно мы берем два по 100, и тут комфортность игры резко взлетает вверх. На тринадцатом уровне получаем прибавку к здоровью, ну прям ну, вообще просто шик, шик и блеск получается. Кстати, с момента получения два магазина по 100, я бы рекомендовал переходить в режим PvP игры, для которого он в принципе и был создан. Да, кто-то может не согласиться, сказав, что наша спецспособность, ошеломление появляется на пятом улучшении. И можно уйти в PvP, сразу не прокачавшись, а как только открываешь эту спецспособность. Но лично я с этим не соглашусь. До того, как наш пулемет станет более-менее комфортным, идти туда ну просто рано. Хотя 3 по 50 конечно хорошо, но согласитесь, 2 по 100 в пвп гораздо-гораздо лучше. Так что в пвп именно для победы лучше идти не раньше, чем откройте двойной магазин, это лично мое как бы мнение. А каждый пулемет делает так, как он хочет. Ну, я вам дал свой совет. Да, кстати, теперь главное. Это наша основная способность, из-за которой наш оперативник так желанен и хорош в пвп пати. Это ошеломление, которое дает нам возможность при нескольких попаданиях, а точнее при четырех попаданиях, это немаловажно, активировать на противнике негативный эффект, а именно оглушить нашу цель. В таком состоянии противник не может двигаться, это раз, а во-вторых, не может совершать никакие либо действия. Согласитесь, очень жесткая такая белочка, ну немножко такими местами имбовой, хотя данного оперативника тоже можно убивать довольно-таки просто. И именно благодаря этой особенности мы так хороши в пвп да конечно он неплох и в пве но его реально основное место это все-таки в пвп боях где он может реализовать себя по полной помимо этого наше ошеломление в дальнейшем будет давать нам другие бонусы не только нам кстати но и нашим союзникам например со временем после убийства противника скорость передвижения союзников на время увеличивается а под конец таки вовсе будет снимать негативные эффекты в виде замедления и ступора но как по мне, последнее лишнее, и дай бог пригодится, ну один раз, там, не знаю, там, из 100 боев максимум. Но лучше уж пусть будет, как говорится, запас, карман не тянет. Но не пулеметом единым мы хороши, а также умением. У нас также есть неплохое спецсредство, это ручной гранатомет на три выстрела с моментальным взрывом при попадании в начале пути раскачки. Бьет на очень большое расстояние и очень комфортен в использовании. Очень удобен в спецоперациях снимать там снайперов или те же там гранатометчиков с верхних этажей или крыш. Ну или очень убить важную цель на большом расстоянии. А в дальнейшем будет возможность поставить или снять взрыватель с задержкой на 3 секунды. А также появляется способность у данного заряда прилипать к любым поверхностям, даже к ботам и перекиньте самое главное, к живым игрокам в пвп. Очень своеобразная штука, например, в ПВП можно прилепить к врагу, и он в течение трех секунд, ну, как вариант, может подбежать к своим, где-то там спрятаться вместе с ними, и подорваться вместе с ними. Ну, прикиньте, ну, классно, ты прилепил, он к своим отбежал, и они все толпой подорвались. Ну, просто, если эта тема выстреливает, это просто шикарно. А лично я советую для ПВЕ брать именно без задержки, а в PvP брать именно с задержкой. Каждый волен решать так, как ему Удобней. Дело в том, что при попадании с прилипанием противник ваш будет жить еще 3 секунды и не помрет. А в ПВП, если честно, ну это довольно-таки много и он может много что сделать за 3 секунды. Поэтому каждый решает для себя, оставить задержкой или не оставить. Своем мнение я вам сказал. Раньше я вскользь вспоминал про ХП. Изначально наш показатель равен 120, но в дальнейшем вырастает до 130, что делает нас более выгодными в плане живучести в сравнении с другими оперативниками. Точнее, с поддержками. Также у нас есть пистолет на два магазина с 15 патронами в каждом. Мало, конечно, но он нужен по факту только для ПВЕ режимов, ПВП он редко роляет. И нужно в основном в начале раскачки, когда патронов мало, и... ну или когда там нам надо на КД кого-то срочно убить. На данный момент он действительно хорош, в плане оперативник действительно очень-очень хороший, пвп, не буду грехотеть, очень желанный. Не скажу, что прям нагибает, но один из лучших лично по мнению для пвпшки. По данному оперативнику я не буду давать точных цифр, сколько он там конкретно дамажит, сколько у него время отката спецспособности, потому что все-таки сейчас у нас еще идет закрытое тестирование и некоторые моменты могут измениться, но суть остается одна, эта спецспособность у него остается ну а теперь вернемся в казарму и посмотрим из чего состоит ветка прокачки на данный момент так что не отключайтесь ну начнем смотреть наши способности точнее наши улучшения первым улучшением является улучшение контроля отдачи пулемета что делает нас более точными вещь конечно хорошая и очень важно не знаю зачем они сделали ее отключаемую кто откажется от точности но блин ну есть как есть а следующим у нас идет уменьшение затрат на применение способности рвок если честно не очень сильно это экономит Рывок, но если это хоть как-то экономит, уже хорошо, потому что по факту выносливости у нас очень мало а Третьим у нас идет это гранатомет М79 Очень классная штука, которая, которая в дальнейшем по своим снарядам ну, немножко разделится на разные вариативности а Четвертым по прокачке, но не менее важным является это прицел коллиматорный Без него данный пулемет ну, не так хорош, как он есть и самое-самое важное, важное, конечно, идет на пятом уровне. Там у нас появляется способность ошеломления. Ошеломление это э, на время действия способностей к противникам, по которым было совершено несколько попаданий, а именно 4. Э, до сих пор не понимаю, почему не написать, что было именно условие именно не несколько попаданий. А именно 4 попадания, потому что 3 попадания не будет засчитано. Поэтому именно 4 попадания. Ладненько, немножко отвлеклись, но все-таки разработчики, послушайте меня, напишите более точную цифру. А, после 4 попаданий применяется эффект оглушения. Оглушение это цель не может двигаться или совершать какие-либо действия. То же цель просто останется, жестко-жестко останется. Это вещь классная. А, после этого нам добавляют еще один магазин. И у нас после этого становится 3 магазина по 50 патронов. Следующим улучшением является увеличение боекомплекта спецсредства, а именно уже три э, снаряда у нас появляется в нашем гранатомете. А после этого идет замена стандартного взрывателя на трехсекундного взрывателя с замедлением действия боеприпасок для спецсредств. А что это значит? После изучения данной способности, наша граната из гранатомета имеет возможность прилипать к любым объектам, в том числе к живым игрокам, и через три секунды взрываться. То, что, если мы активируем, оно 4 секунды срабатывает. Если я отключаю, все, наша граната, просто попадая в любое препятствие, в, любое, в любого игрока, моментально подрывается. Но, если мы активируем 3 секунды таймер, она прилипает к любой поверхности и только через 3 секунды срабатывает. Но об этом я уже немножко более широко рассказывал до этого. А следующим по улучшению у нас является уменьшение времени восстановления способности ошеломления. То есть, соответственно, откат данной способности становится чуть меньше. Соответственно, мы можем его применять чуть-чуть чаще. И вот тут на десятой, не, да, на десятой э, ветке раскачки у нас появляется замена трех магазинов емкостью 50 патронов на 2 по 100. Вот именно в этот момент, в этот момент наш пулемет, по моему личному мнению, становится самым идеальным. После этого у нас идет э, улучшение особой черты. Это выведение противника и строй во время действия способности, ошеломления увеличивает скорость передвижения союзников. То бишь, если вы во время действия вашей спецспособности, точнее, основной способности, ликвидируете вашего противника, все ваши союзники увелич... получают увеличение скорости. Вещь классная. Следующим у нас является увеличение времени действия способности ошеломления. Соответственно, у нас наша способность действовать чуть чуть дольше, то есть во время раньше допустим, было 5, после этого будет 7 секунд действия это повторюсь еще раз, цифра приблизительная потому что все таки у нас закрытое тестирование, даже еще не АБТ поэтому цифры могут меняться, поэтому более точной полимировки мы будем говорить уже когда игра выйдет в релиз после этого у нас появляется увеличение базового здоровья раньше было 120, теперь уже 130 если кто-то думает, что это очень мало вы зря так думаете, 120-130 имеет большое значение. Дальше я еще не прокачал, но уже знаю, что оно дает. Это по факту не является очень чем-то спецважным. Это увеличение времени действия способности ошеломления, соответственно, данная способность у нас действует гораздо дольше. И последним перком это... Способность дает нам возможность снимать союзник эффект замедления либо ступора что еще раз повторюсь но ну, настолько редко бывает что можно сказать такого не бывает поэтому я думаю это ну один из таких бесполезных улучшений которые есть на которые честно не стоит заморачиваться например переводить свой свободный опыт а также мы посмотрим какие, какой камуфляж мы получаем раз два три четыре ну как-то так ну не знаю ну Специалисты в игре найдут, конечно, отличия, но по мне и не да, и не нет. Ну, в принципе, такой средненький компляжик. А, надеюсь, данный обзорчик вам понравился, вы оцените наш труд, поставьте лайк, дазлайк и напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, потому что это, если честно, для меня очень важно. А с вами был канал Стрима, ведущий анниглятор. Пока-пока.